Всем привет, с вами Черри, и сегодня я хочу вам показать нечто. Нечто у себя в городе. Смотрите, это дома! Боже мой, нет, это даже не просто дома, это целый микрорайон. И что же он тут делает? Ну да, как же, я же его построил, наконец-таки! Да, ребят, это десятая часть Майнс Роуд Сити. в моём городе наконец-таки появился мини даже не микро мини район такой знаете состоящий из четырех домов и давайте уж пожалуй включим день чтобы вам было виднее я еще тут в общем-то не установил фонари и все такое но в принципе я его сделал так что да и в принципе это у меня по всему городу вообще нет так что я их буду потом ставить так что давайте начнем, пожалуй, вот с мини-маркета, который я тут поставил. Это такой, знаете, там туда требуется кассиру больше, но это, знаете, такой магазин, в котором нет ничего, э -э который изображает из себя магазин, в которых вот тут две кассы и все там свет и все такое. Так что в нем ни черта интересного. Итак, э -э пойдем дальше, идем в центр. В центре у нас детская площадка. Это карусель, это горка, это, знаете, такие. Э -э Блин, знай бы мне еще, как она называется а вот это, короче, такие качели Это песочница Это такой, знаете, такой детский лабиринт Ну, по крайней мере, в детстве я считал, что такое Что вот это, это лабиринт Тут у нас стоят такие, знаете, вот э, да, Стояночки для машин ну, по крайней мере, где машины паркуются Ну, люди паркуются на машинах Так, и идем дальше вот тут у нас парк. Ну как парк, такой мини-лесок, в котором тут есть водичка, тут ручек, тут этот э, к, да. как оно. Скамейка. Вот, да, тут можно посидеть, отдохнуть, если вдруг что надоело. Ну, все. Так, теперь идем, переходим к домам. Так, это у нас первый, то бишь первый микрорайон. Мини-район, дом А. То есть и, и да. Заходим, первый подъезд, первый и десятая квартира я, я вам покажу только первую и вторую квартиру, потому что дальше они все идентичны Зайдем в первую квартиру, вот такая первая квартира Кстати, в том доме, ой, телефон выключить Так, дальше там дом, у него немножко кое-чем изменяется Вот эта квартира, я тут цветочки забыл поставить, но это не суть Так, это у нас гостиная, ну так, типа гостиная Тут у нас спальня Спальня, тут вот это телевизор, это спать, это шкаф, который я ничего не поставил, ну да и ладно, не столь важно, думаю, может поставлю, когда буду карту заливать. Тут у нас туалет, а тут ванная, да. А вот здесь кухня, кухня у нас идет вот такая, небольшая. Уместил как смог все, то бишь холодильник, две печки, два э, верстака, сундуки, ну и столик, ну и еще ну, декор. Типа декор. Так, теперь и вот идем во вторую квартиру. Вот вторая квартира. Здесь вот также туалет, ванна. И вот такая немножко кухня. Она уже по-другому немножко идет тут. Вот э, тоже холодильник, тоже два сундука, вот такой стол, вот такие две печки, только здесь один верстак и вот такой еще столик, э, на котором, ну, типа, лежет, тут коврики видели лежат, тут вот такая уже гостиная идет у нас, большого телевизора, книжек много, вот э, читальный столик, вот такая спальня у нас идет, небольшая тут, ну как, она даже будет поменьше из-за вот этого шкафа. А хотя нет, подожди, да, в той тоже шкаф есть, но надо будет меньше даже. Или больше, или такая же. Ну, не знаю, в общем-то, с... не суть. Э -э так, это все в этом доме, это все. Я серьезно, там дальше э -э такие же точно квартиры, вот. Видите, точная копия, только здесь нету ничего на экране, потому что потому что я все это копировал, мне было лень новое все придумывать. Вот видите, она все такое же, все одинаково. Так что дальше там точно так же. Надо будет поставить здесь... Не суть, я забыл, как он называется. Ладно, и идем дальше. Так, вот у нас есть еще дом. И еще дом, и вон тот еще дом. Это, кстати, пятиэтажный дом. Тут пять этажей. Так, куда я полетел-то? Тут вот второй подъезд уже с 11 по 20 квартиру. Но здесь вроде как все то же самое, если я не ошибаюсь. Да. Да, здесь все точно то же самое. Так что, ну, только тут цветочки стоят. Да, вот тут уже стоят цветочки. Вот да, тут я их уже поставил. А в первом подъезде я их забыл, но на втором тоже все точно так же, так что я не буду туда лететь. Так, вот идем в этот дом. Этот дом у нас уже первый дом 1Б. То есть как первый А и первый Б. И это второй А. Ну, если так, здесь также ну, все точно так же, табличка, первый подъезд, там, этаж, же только здесь уже все из... немножко изменено, тут, допустим, другие коврики и другое расположение гостиной. Вот тут телевизор, тут шкаф стоит, тут книжки, тут вот посидеть, тут вот этот, тут вот такой вот у нас спальня, то есть без шкафа, как в том доме, и кухня. Да, тут также туалет и ванна, так что их показывать нет смысла. Кухня у нас вот такая, тут холодильник, тут один сундук, тут вот такой столик, тут э, две печки, один верстак Все очень быстро, быстро, быстро. Но зато более-менее понятно. Так что ссылка я все оставлю в описании на скачку карты. И каждым разом буду ее дополнять чем-нибудь еще. Так, это у нас вообще, по сути, первая квартира, это была вторая. Да, это вот такая вот у нас тут кухня. То есть вот сундук Две печки, два верстака Холодильник Ну, холодильник, как обычно, вот такой И вот э, столик Да Ну, туалеты, ванны И вот такая вот гостиная у нас Да, вот она небольшая тут Вот, вот так вот книжки, вот цветы немножко И спальня у нас Почти такая же, как там Только из-за того, что здесь окно я поставил Типа телевизор тут А это, это что-то ну, что-то. Ну, там столик, подставка, навесная, не знаю, что-то. Это что-то. Да. И идем дальше. Там наверху, кстати, есть проход на саму крышу, то есть можно вылезти на крышу, если кому захочется. Так вот, идем дальше. Это, это у нас, кстати говоря, дом... Да, 2А. Уже дом 2А, то есть первый мини-район такой. Уже 20 квартир, а почему 20 квартир, а сейчас узнаете Потому что вот такие вот у нас квартиры, они однокомнатные Но они не просто однокомнатные Тут всего лишь одна комната, то есть тут туалет вместе с ванной идет И одна комната, в которой есть сразу кровать И кухня, то есть спальня вместе с кухней То есть вот такая маленькая Тут также сундук, также тут книжечки где-то есть, где-то вот, э, шкаф якобы ну типа шкаф ну вы поняли меня тоже холодильник тоже вот печки тут этот верстак и типа телек вот такая вот и вот тут тоже тут не такое же все тут я везде их они по-разному то есть тут вот так уже ну я имею в виду они по-разному расставлены а так все одно и то же то есть тут вот, допустим, вот так вот все расставлено. То есть это тут, это тут, это тут, это тут, это тут и это тут. Ну вы сами посмотрите, когда карту скачаете, если скачаете ссылку в описании на я... через Яндекс Диск и кому, кому как удобно вообще. Но будет ссылка только на Яндекс Диск. Ну я думаю, это и так понятно. Тут вот так вот все. То есть наверх я подниматься не буду. Потому что я не вижу смысла, разве что в каком-то из этих домов нельзя подняться на крышу. То есть проход есть, но давайте Дождь выключим. Проход есть, но он закрыт. Это у нас уже 2 b да, дом 2Б. Здесь уже с первого по шестую квартиру. А почему? А потому что здесь вот такие квартиры, то бишь это также ванна, туалет, то есть ну вот все. И здесь вот такая, ну, не сказать, что гостиная, прихожая, идет вот посидеть, поболтать. Тут у нас кухня, кухня, да, вот кухня, вот это холодильник, опять же, это типа мусорка, мусорку можно выкидывать. Тут вот такое вот все, и спальня вот такая, вот, да. И вот там наверху следующие пять этажей они идентичны вот абсолютно, это кстати и почтовые ящики И потому что я только так придумал где... хотя это здание самое высокое посреди вот этих пятиэтажек хоть тут и 6 этажей ясно делал, но всего шесть квартир и еще у меня есть тут э, стоянка за домом вот такая, вот тут тоже пара машин стоит 4 если быть точным и вот такая вот стоянка на, я не буду считать сколько машин то бишь, вот и в общем-то да вот крыши у наших домов, то есть вот здесь есть вот такой проход, можно спуститься, хоп-хоп-хоп, и вот здесь да нельзя пройти, это у нас 6 дом, там проход закрыт, но зато в остальных домах, которые вот то есть он это типа вентиляция, потому что я не знал как еще придумать вентиляцию сделать, и решил, ну что бы стареньким способом не воспользоваться, и воспользоваться вот тут такой проход. Я забыл здесь дверь поставить, ну да и ладно, то есть вот мы спускаемся, и вот пожалуйста, мы уже вот тут. Тут у нас уже все. Вот это вы видели все. Да. идем сейчас дальше. Ә. Следующая крыша. Это вот те, те крыши, они, они одинаковые, так что покажу только вот эту одну, одну часть. Так что вот так спускаешься, хоп, хоп, тут люк открываешь. И спускаешься вот сюда в подъезд. Тут уже как в подъезде настоящем. О, видите, перила, чтобы не упасть. И все такое. Так что вот такой у меня получился мини мини микрорайон или не знаю как его назвать. Пусть будет микро Мини. Мини-район, да. Пусть будет мини-район. Почему бы и нет. Вот солнце садится, и до, до заката я как раз успел вам все про него рассказать. Там. В общем, карту скачайте, посмотрите. Ну, ставим лайк, подписываемся ждем новую часть. Она уже, кстати говоря, скоро.